I think the girls with the nails are... Всем здорова, ребят! Ну чё, решил я потестировать новую чарку. Героя бессмысленно выбивать. Поролил там самики. У меня было 2000 самоцветов. Ну, это дичь, реально. Обновление, ничего нового не изменилось. Все по стандартно, по шаблону. Штампуем героев, которые нафиг не нужны. Донатные, бездонатные, без разницы. И нифига не меняют. Просто тупо нифига, я не знаю. Может где-то что-то изменили еще. Пишите, кто где что увидел. Я увидел одну офигенную тему, смешную, конечно. знаете. У меня такое чувство, что скоро мы будем заходить в игру и везде смотреть рекламу для того чтобы зайти в битву замков надо посмотреть рекламу выйти с игры надо посмотреть рекламу а зайти в локацию надо посмотреть рекламу в общем везде будет у нас только одна реклама кстати я еще не глянул тут запоп... не здесь не дается сейчас вам покажу я смотрел магазинчик, пока никаких итемов нету, ничего это очень печально хотелось бы посмотреть, что они туда добавили в новые сундуки, ну судя потому что написали возможно это вечером будет пока видите, они как-то так коряво 15 число, они уже загрузили обновление в общем, ищем новую сейчас чарку по поводу обновы сейчас расскажу, потом покажу то, что я нашел Uh, два героя О, oh, отлично, нашли Нашли, давайте закинем на и e Посмотрим, как оно выглядит Вообще это дело uh, Два героя, супер питомец Стандартная чарка, да, на следующий Там добавят нам таланты Так, Хаммерок Сейчас закину так, чтобы сделать Себе потом принтскрин где то я, Она у меня где-то в первых. Вот она. Вот так вот выглядит, ребята, новая чарка. Хаммер, молот, я не знаю. Еще раз читаю описание, что она делает. Такс. У кого, кстати, есть герой, пишите мне. В ВК, либо в телегу я сделаю обзорчик. Как обычно, я хир ложил выбивать его. Увеличивает шанс крит удара. Во время боя наносит крит урон вражескому герою с самым низким здоровьем. 380% чистого дамага. 380% чистого дамага, это то, что было у нас. Сейчас что получается, Сейчас смотрим по описанию. 19%, 320%, кулдаун 6,5%. Ну, такое себе, честно. Ну, в принципе, я коробок 20 потратил, не больше. И вытащил ее. Ну, первая падает. А, в общем, поехали, потестируем. Давайте где-то на подземках, наверное, потому что на по, по локациях. Тут ничего толком не увидим. Так, смотрим чистый домах она должна наносить. Пока мы встанем она не работает. Ну то есть это одна из тех чар, которые на домах. Ага, вот так вот. Нет, это у нас фрейя бьет. Обей давай уже надо будет, наверное, на пятую кошмарку. Сейчас я разберу полностью. Поставим истинную веру, и берем, чтобы, ну, хотя бы, чтобы увидеть. Так, читаем еще раз внимательно. Молот увеличивает шанс крита, крит удара, крит урон, это количество крита, ну то есть урон, который вы наносите, а крит удар это шанс на крит. То есть так, чтобы вы понимали, по сути оно увеличивает ваши базовые статы, все, и наносит крит урон вражескому герою с самым низшим здоровьем 560 чистого дамага, вот это я хочу увидеть сейчас. Может где-то на пвп она будет интересная, но я не знаю. Как по мне, ССК обряд на сегодня топчик. Дамажный... Ну это очередной хлам, вот реально. Два героя нафиг никому не нужны. Смотрим здесь. Я буду на такой картинке, чтобы увидеть вдруг, если там что-то нанесет. Я пока этого молота честно скажу не вижу Ну толку от чара я тоже особо не вижу мы пока в стане стоим у нас ни хрена толком не делается надо походу идти в рейды где-то ну, в стане бесполезная тема то есть герой не дамаж чарка не работает по сути вот так вот Так, ребята, ищем молот. Но я пока ничего не замечаю, честно говоря. Может где-то и дамажит. Может вы где-то что-то заметите. Но как по мне бесполезная тема. 560 чистого дамага с кулдауном. Увеличение шанса на крит ну хз это равносильно таланту этому который ну вроде и крутой да противовизорности до да. толку его использовать никакого нет ну не знаю смотрите сами может вы увидите где-то молот я может уже слепой я слеп совсем но пока честно скажу говно не вижу я никакого прикола в этой чаре в общем, такая вот, ребятушки, чарка. И тут я перед тем, как за роли, да, я уже попробовал там пару пооткрывал. И тут захожу, смотрю, вот знаете, вот это огонь. За просмотр рекламы я вам скажу очень даже ничего. То есть вы можете таким образом за 300 самоцветов себе подролить. Но для бездоната это реально топчик. Вот честно скажу, вот это самая крутая, наверное, фишка для бездонов в, этой, в этом обновлении. Герой, ну такое, герой эти штампуют, все равно вы их все применять не будете. Они нафиг не нужны. Донатные, бездонатные, чары, таланты, говно. Локации не меняются. Но вот это вот реально полезная вещь. Я надеюсь, еще в некоторых моментах это тоже будет присутствовать. Сейчас я попробую открою. Посмотрю эту рекламу. И сейчас попробуем с вами еще супер питомца словить, если получится. У меня там есть 40 попыток, может, потому что еще осколки на него не давали. Может, попозже дадут. Мы заберем его, посмотрим. Ну, супер Пэт мне понравился по описанию. Вы помните, да, какие у меня были? Оп! Заходим. То есть оно точно так же, как и нами. Меняем. То есть, насколько я понял, это будет доступно раз в сутки. Это реально плюс. Не видно, видите, нету здесь отсчета, как в найме героев. То есть, отсчета нету. В принципе, вот это вот однозначно самая крутая вещь. В обновлении то что многие без донаты смогут хоть как-то по чуть-чуть по чуть-чуть перероливать себе созвездие 7-8 да там 6 у нас до да. 7-8 а, такс поехали поехали самую крутую фишку я нашел может вы еще что-то нашли пишите мне в телегу либо в ВК поехали поехали поехали попробуем словить супер питомцев может повезет одного хотя бы словим 25 попыток у нас осталось это мы что-то словили волчонка наверное или кого посмотрим Нет, видите это еще не добавили сюда Обезьяна, а этот. Нет, так и нету. Сейчас попробую перезайду. Ну, не словили. В общем, по реально говно. Вот питомца интересно посмотреть. Два героя скажу сразу. Не интересно, я вот реально против обновлений с героями. Этих героев Ну просто некуда девать, они нафиг не нужны. И просто половина алтаря хлам. От того, что они выпускают эти герои, в игре вообще ничего не меняется. Они немножко не то делают. Я думаю, они это не понимают или понимают. Либо им просто насрать. А, так, что по итамам? Нет, ничего не вижу. Все то же самое. Ну, надо будет вечера подождать. Может, вечером обновим. Но пока ничего не поменялось. А, в общем, такие вот, ребятушки, дела. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Но вот это самая крутая фишка в обновлении, как по мне. Что-то 1.5. А, так, кстати, я ж на своем аккаунте сюда и не мог зайти. Сейчас попробуем. Может, сейчас могу зайти. Мне интересно. Я сюда не мог, потому что я был в своей гильдии. Вот видите, у меня оно не активно, я не могу зайти. А, Все, пишите комменты, ставьте лайки. Может вы что-то еще новое увидели? Ну, пока я ничего не увидел. То есть, как по мне, обнова как обычно говно полное и ни хрена они не изменили. Все, всем удачи, всем пока.